с чего вообще начать перед тем как начать ремонт у вас должно быть четкое представление того что вы хотите в квартире или в доме и это должен быть не только вот стены у меня будут там розовые там мебель зеленая ну это утрированно говорю но вы должны четко знать техническую часть потому что придут строители начнут вас спрашивать у них как бы вышла бригада, они должны работать, чтобы вы не думали, ой, а где будет розетка, где э, поставить диван. То есть это нужно сделать, все, абсолютно все продумать до начала ремонта. Что нужно сделать? При, э, произвести замер квартиры. На курсе у меня будет э, чек-лист, чтобы вы ничего не забыли, и я расскажу, как правильно померить. Но с этим вы можете самостоятельно справиться, это ничего сложного нет. На удаленке заказчики в тех городах, где у меня нет замерщиков, они спокойно меряют все сами. Я им подробненько рассказываю, спокойно люди замеряют, это несложно. сложно. Обязательно вы должны провести анкетирование со всеми членами семьи, чтобы выявить потребности каждого. Это вот обязательный пункт, без которого ну, ни один дизайн проект не будет хорошим. По моему опыту, даже, например, когда я проектирую детские, то, что требует мама в комнате ребенка, и то, что хочет сам ребенок, начиная, не знаю, лет с 7 уже можно с ним разговаривать, это разные вещи. Маме главное, чтобы было хорошее освещение на столе, а ребенку, вот как вы думаете, как вы думаете, что важно ребенку? Ну, я не буду, наверное, ждать 30 секунд. Скажу вам сразу, ему важно э, обустроить место, где они будут играть с друзьями. Чтобы приходили друзья, и они сидели с ними там на полу, или на диванчике, или на кресло мешки предусмотреть, Чтобы они с ним играли, э, с его друзья, на полу. Вот это не один ребенок мне говорит. Для детей это очень важно. Поэтому здесь важно и поговорить со своим ребенком. Понять, что ему хочется чтобы его потребности тоже предусмотреть. Нужно понимать особенности стилей. Вот про то, что мы говорили с вами сначала, чтобы не накосячить, скажем так, чтобы не прилепить это с одного стиля, это с другого, это с третьего, и потом все покрасить беленьким цветом, ой, как красиво. Нет, особенности стиля нужно знать, и нужно знать современные тренды. Об этом немножечко попозже с вами поговорим. Что сейчас в моде, как сделать ремонт так, чтобы он еще был актуален ну лет 5-7 точно. Необходимо, если у вас перепланировка, на курсе я расскажу, как э, грамотно делать перепланировку. Но, ну, допустим, вы сделали, понимаете, что мы нормы не нарушаем, делаем пере, <coughs> перепланировку. И э, как это все начертить для строителей, чтобы они понимали, сколько от сих до сих, сколько мы сносим стены. Это тоже нужно э, не на словах ему сказать, что вот, вот, ломай его до, до сих пор. Пришли, а сломаны явно больше. И как доказать? Он скажет, вы мне сказали, вот до сих пор я и сломал. Нет, это все у нас должно быть нарисовано и прочерчено. Э, обязательно нужны схемы или чертежи, где мы показываем освещение, то есть все лампочки, как у нас идут, э, светильники, какие светильники, на каком расстоянии от стены они будут выключатели и розетки а это это обязательно придет электрик и вас просто будет <свят> мучить и выпытывать из вас сколько где розеток делать это нужно продумать на, из, на начальной вот этой стадии ремонта ну и соответственно сантехнику тоже прям вот всю продумать они а так что они сделали а потом ой у нас тут вот неудобно кунитаз подойти да, чтобы такого у нас не было Обязательно нужен коллаж концепции на каждую комнату. И не только вот просто примерно такую кухню я хочу, примерно такой пол, а в идеале, в дизайн-проекте, который у вас идет на стройку, по которому вы покупаете мебель, он должен же состоять из конкретных материалов и мебели, которые реально существуют, которые мы можем заказать в интернете или купить в магазине. Это должны быть конкретные вещи предметы материалы, у которых есть название цена чтобы мы могли даже сначала посчитать и прикинуть сколько денег у нас идет на на ремонт ну либо заказать дизайн-проект дизайнера но здесь я ни в коем случае не рекламирую ни себя ни свою фирму загрузка у нас очень большая на февраль уже мы набрали людей а там уже середина или там конец весны то есть проекты сейчас мы, к сожалению, не берем. И берем строго прям вот ограниченное количество теперь, чтобы у нас вовремя все девочки успевали, чтобы не было никаких задержек. Вот. Поэтому ну, сейчас мы не делаем дизайн-проекты. Единственное, чем я вам могу помочь, это вот этим курсом рассказать вам, как сделать дизайн-проект самим. Так. Что, приступим к этапам ремонта. Стройки я очень люблю. Я хорошо лажу со строителями. Мы никогда не ругаемся. Хотя я знаю, что многие дизайнеры не очень ладят со строителями. Вот я вам прям клянусь, у меня никогда не было проблем со строителями. Всегда попадались хорошие, адекватные ребята, которые я к ним прислушиваюсь, потому что я... Сто процентов верю, что э, плиточник знает намного лучше меня, как положить плитку. Если он говорит, что надо вот от этого угла начинать, я вот прям с ним согласна на сто процентов. Что самое главное, залог успеха, как я говорю, найти хорошего прораба, девочки, это как найти хорошего мужа. Это вот, я не знаю, это, это практически сто процентов успеха, ну конечно, если у вас есть проект, это хорошая бригада. Это строители, которые проверенные, которые вам не испортят, которые, наоборот, вам улучшат ваш ремонт, которые сделают все супер качественно. Как найти бригаду? Часто меня спрашивают, надо обращаться к проверенным. Вот здесь хорошо работает сарафанное радио. Когда вы пришли к знакомым, которые недавно сделали ремонт, и если у них сделано хорошо, вы это сразу увидите. У них ровная плиточка, у них ровные полы, у них обои без, там, не знаю, все, все ровненькие, без всяких пузырей наклеены, швов не видно. Явно строители хорошие. Спросите у них, спросите советы тех, кто делал ремонт, как им бригада, как она им все сделала, были ли какие-то проблемы с ними, недочеты. Вот здесь сто процентов работает с Радио. Вот прям это, наверное, единственный совет по выбору бригады строителей. Если, ну, допустим, ну кто-то вам там сказал, вот, сделали хорошо, вот, возьми там Петя, допустим, сделал все отлично. Но вы э, не видели его работу. пожалуйста, попроситесь на какой-то объект, чтобы он вас свозил и показал. Потому что для одних сделано хорошо, чистенько-красивенько, чистенько-да-ладно, как говорится, а, допустим, вы посмотрите и скажете, нет, мне такой уровень не подходит. Вот, поэтому обязательно э, смотрим своими собственными глазами, не фотографии, то, что ребята сделали. И на хороших строителей, как и на хороших дизайнеров, всегда очередь. Всегда, ребята, вот никогда не было, чтобы хорошая бригада была свободна прямо сейчас и готова была завтра на работу. К ним заранее. Нужно записываться, чтобы они вас поставили в очередь. Это обязательно. Первое, что мы делаем на объекте, это устанавливаем входную дверь. Сейчас я посещаю объекты и смотрю, уже хорошие двери ставят. Но буквально вот до прошлого года на всех моих объектах были либо прям самые дешевые двери, которые можно рукой как бы нажала на, открылась, либо вообще фанерные. И вот при такой двери ни один уважающий себя строитель работать не будет, потому что инструмент у всех дорогой, и ребят просто откажутся, либо будут ждать, пока вы установите дверь. Дверь обматываем пленкой, по-любому, чтобы она не портилась, не пылилась у нас никак. И здесь вы уже примерно должны... Понимать, какой у вас будет интерьер, потому что внутренняя накладка двери она определенного цвета, определенного дизайна. Соответственно, если мы делаем светлые или белые двери, то и накладка должна быть светлой или белой. Если у нас какие-то там полосочки на двери, и на этой накладке желательно, чтобы ну, какое-то было небольшое повторение, следующее это демонтаж перегородок, то есть снос того, что нам не нужно, те перегородки, которые нам не нужны, мы их ломаем. И во многих квартирах также заменяем окна. А, тоже могу вам сказать, что сейчас у нас ситуация улучшилась. Сейчас более-менее хорошие окна ставят. Можно въезжать и их не менять. Но буквально лет пять назад, ребята, это невозможно было даже стоять у какого этого окна. Дуло, вот как будто это вот деревянное рассохшееся окно. Хотя стояла новая пластиковая. Поэтому именно на первом этапе, если это необходимо, меняем окна, меняем э, балкон, балконный э, стеклопакет, если мы решаем присоединить и утеплить балкон. Тоже на, на этом этапе всю грязь делаем именно сейчас. Ломаем ненужные стены, меняем окна и весь, весь мусор выносим из квартиры, чтобы это у нас не стояло. Кстати, некоторые оконные блоки и балконные продают на авито раньше было еще такое можно было договориться с фирмой которая ставит окна что вы будете сто процентов утеплять и э, за небольшую прямо доплату то есть вам не надо было бы доплачивать за целый стеклопакет вы у них заранее заказываете они на вашем этаже в вашей квартире ставят окном Напишите в чате, было ли у вас такое, что вы заменяли оконные и стеклопакеты, и стеклопакеты на луджи Или вам все-таки повезло, и вы получали квартиры с хорошими окнами. Так, стяжку как долить? Подождите, ребята, до стяжки! Еще... Еще нужно возвести <звести> стены. Доступно всем, девочки отвечают. Дальше возводим новые перегородки. И, соответственно, окна, монтаж окон и балконного стеклопакета делаем. Здесь меня тоже часто спрашивают, из чего возводить перегородки. Здесь со строителями. Общайтесь со строителями своими, к чему они привыкли. Вот абсолютно без разницы. Можно делать из позагребня, из пеноблока, можно из того же кирпича. Можно сразу миксовать несколько материалов. Вот как на картинке я показала санузел в кирпиче, а остальное в блоке. Что нужно, какой нюанс нужно знать здесь. Если мы как-то меняем стену в санузле, ну, либо ее уменьшаем, потому что расширять это по нормам у нас ну, нельзя в комнату, если мы ее расширяем в коридор, можно. Ее делаем как минимум соткой, 100 миллиметров, 10 сантиметров. Почему? Потому что у нас идут трубы, которые мы должны вштробить. Если мы сделаем тонкую перегородку, там, даже 8 миллиметров, это маловато, потому что мы должны убрать трубу, допустим, слив от машинки или слив от раковины, чтобы она нас не съедала пространство. Здесь берем сотку. Также стена, где у нас а, планируется кондиционер. Там тоже стена сотка по той же причине, потому что нам нужно трассу вштробить. И, а, И еще такой момент, когда мы а, вешаем шведскую стену. Но сейчас в основном стараются делать пол потолок, но когда у нас крепление к стене, это тоже должно все усиливаться. Переустанавливали окна. Знакомый мастер по установке, он можно менять только подоконник. Окно оставить. Можно, ребята, можно. Подоконники тоже меняем. И подоконники много тоже вариантов. Пластик, наливной камень, гранит. Очень много вариантов. Прокладывание трасс кондиционера. Здесь обязательно нужно согласовывать, во-первых, с управляющей компанией, потому что недавно вот в ЖК «Новой сады» столкнулись с тем, что ну, не разрешают вешать кондиционеры. Ни на главный фасад портить, ни во двор. Вот одни заказчики у меня совсем отказались, другие думают, может быть, все-таки во двор можно. Ничего не предусмотрено для кондиционера, вешать нельзя. Не знаю, как будет, ребята, если будет жарко. В Москве делаются специальные корзиночки и делается часть лоджии. Вот был у меня московских проектов. Там тоже прям вот, ну, все предусмотрено. Под кондиционер можно делать спокойно. Тоже нельзя выводить на улицу. Здесь приглашаем ребят-кондиционерщиков и пусть они нам обозначают, на какие стены нам можно вешать кондиционер. А там же смотрим по дизайну. Дальше. Так, шумоизоляция как? Например, гипсокартон не держит. Шумоизоляция у нас это в основном мин, минваты всякие. Что можно еще попробовать? Экструдированный пенопласт. Можно попробовать. Он потоньше, чем обычный, вот. но он плотный и в принципе он нам за звук изолирует. Но обычно это базальт еще использует. Шумоизоляцию все... Все делаем это на, допустим, если балкон мы присоединяем обязательно с шумоизоляцией, плюс еще стеклопакет да, потолще, чтобы ничего не было слышно. Параллельно с ремонтом, с, пока ребята у нас ломают, сантехни... э, ломают э, стены, мы идем в магазин и выбираем сантехнику. Какие нюансы здесь, обязательно нужно знать. Берем э, одного производителя, например, унитаз и раппин, если они стоят рядом. Какие могут быть проблемы? Например, если мы возьмем разных, ну вот, скажем так, распродажи какая-то, да, или они нам ну, понравились, может отличаться вот этот белый цвет. здесь он может быть белый чуть серым, там белый чуть зеленоватым. И когда мы поставим их вместе в квартире, будет, ну, не очень хорошо смотреться. Вот поэтому желательно берем одной фирмы, и вообще одна коллекция была бы замечательно. И, соответственно, полотенцесушители тоже обговорить со своими строителями. Мы оставляем водяную. Или, например, меняем его на полотенцесушитель, который от света, от электричества. Простите. И, соответственно, выбираем отделочные материалы. Это плитка, санузел или и на пол тоже на этом этапе. Здесь обращаем внимание на толщину. Например, вместе с плиткой мы можем еще и приглядеть ламинат, например, или там паркетную доску, винил что мы будем стелить. Обязательно нам нужна толщина, чтобы такого не было, что плитка у нас сама толстенькая, плюс еще слой смеси, на который она кладется, и тоненький ламинат на тоненькой подложке. У нас получится вот такой вот неровный порожек. Обязательно это все уточняем, потому что, ну, если мы так выбрали все-таки, то строителям нужно будет чуть-чуть подзалить пол, чтобы было все-таки ровно. Тем временем строитель занимается разводкой труб под сантехнику. выводит трубы и под унитаз, и под раковину, под душ, под машинку. Здесь вы четко им должны сказать, здесь у меня будет живая кабина здесь будет ванная в идеале вообще все должно быть куплено чтобы строители уже понимали все вот эти высоты и сделали все под вашу сантехнику сейчас я рекомендую очень часто клиентам ставить оборудование от протечек если вы как бы не хотите затопить соседей снизу у меня у самой дома стоит это оборудование и была такая ситуация я была, не помню, сколько лет назад, в общем, Даша у меня была маленькая, она прям грудничок у меня была. Пришли строители менять кран на кухню. И вдруг, значит, они меня зовут. Ирина, вот отключили воду. Я говорю, как могли отключить воду? У нас в доме всегда предупреждают, такое не может быть. Смотрю, значит, в туалете там что-то мигает и пищит. Захожу, и сработало как раз вот это оборудование от протечек. Оно перекрыло воду весь стояк и воды нет я подхожу к ребятам и говорю "Ребята, так и так наверное вы мне тут налили водицы они говорят, "Да вы что как так мы не налили я говорю "Ну давайте откроем вот кухню снимем цоколь посмотрим там была огромная лужа в которой лежала вот эта таблеточка которая передает сигналы ой что-то мы не увидели как так вот получилось то есть Сейчас бы все это, там я быстрее стал вытирать, сейчас бы все это протекло соседям, там на их дорогущий потолок из гипсокартона пятно, и как, хорошо, если там не на какую-то, не знаю, технику дорогую это все не, не протекло. Вот поэтому я считаю, что это очень хороший такой гайдж, гаджет в квартире, обязательно ставьте оборудование от протечек. Переделка системы отопления на этом этапе. Переделываем. Вот первая картинка. Очень часто э, так сдают квартиры, когда трубы у нас идут в пол. А по-хорошему, чтобы это красиво и эстетично все уже заговаривалось, смотрелось, их нужно сделать из стены. То есть опытные сантехники, они просто берут и вот так вот их э, заворачивают, скажем так. Пол у нас все хорошо, все ровненько, все хорошо мы укладываем. Плинтус, никаких проблем. Только в одной квартире я видела, что уже сделано вот так по второму варианту. То есть уже сразу строители сделали вот вывод из стены. В остальных до сих пор все у нас идет с пола. Электрика. Ребят, не устали. Я могу вечно рассказывать про дизайн. Напишите вообще, как в бодрячком, все слышно. Рассказывайте дальше. Пока говорю про электрику. Они бы сказали, что кондиционеры на фасаде. Я очень надеюсь, потому что в одном проекте мы еще никак не, не решили, что делать. Ребята очень хотят кондиционер. Так, параллельно можно заняться электрикой. Тянут электрики провода, и как я называю, это просто нарние. От щитка куча вот этих проводов идет, нарни матрица. И, соответственно, каждому розетке, каждому осветительному прибору все должно быть. Разведено. Теплый пол и стяжка. Кто спрашивал про стяжку? Вот мы дошли наконец-то. Видите, сколько всего нужно сделать до того, как у нас дошло дело до стяжки. Теплый пол в квартирах водяной нельзя, в частном доме только водяной, и вы экономите на газе, не знаю, пятьдесят процентов точно. В частных квартирах, либо электрически, либо инфракрасных, если присоединяем лоджию, 100% укладываем. Сейчас активно используется полусухая стяжка. Ой, ребята, спасибо вам. Все мне пишет цифр, вы молодцы. В общем, единственный минус, ну вот не знаю, как сейчас, надо консультироваться с ребятами по теплым полам. Раньше это было дорогое удовольствие. В межсезонье. Там плюс 5000 по-любому можно было заплатить, если маленький ребенок и вот да, большая площадь теплого пола, чтобы вот это все нагреть. Сейчас надеюсь, что как-то это доработали и не так дорого за коммунальную придется платить. Но вещь очень удобная, особенно вот когда весной и осенью, когда холодно. Выбираем материалы отделки. Самое такое уже интересное во всем ремонте начинается самая красота на что здесь обратить внимание во первых все прикладывайте друг к другу потому что вот как какой-то материал он вам понравился в одном магазине а другой материал в другом они у вас например на соседних стенах или там чего то доброго на одной стене и вы их видели в разных местах а может быть когда вы их приложите вместе они у вас будут ну вообще не сочетаться поэтому вот на картинках смотрите все что я фоткала своих заказчиков мы оставляем залог под для обоев например и везем их в другой магазин где вот здесь вот кирпич и все прикладываем как это будет смотреться также все несите в квартиру взяли под залог обои рулон пускай там пускай он не распаковано, но все равно вы представление имеете уже какой там цвет, какой тон и несете на квартиру, прикладываете к одной стене, к другой стене, к третьей а лучше взять не один рулончик и не один каталог а парочку допустим потому что часто бывает, что тот, который произвел на вас вау эффект эффект на всех продавцов просто не смотрится в ваших стен, вот не один раз у меня так было, мы брали один каталог вот обои выбрали и еще парочку, ну может быть они подойдут. В итоге вот который может быть они идеально вписывались, а вот тот с вау эффектом он ну, просто не смотрелся. Черновая отделка штукатурим стены, затираем, грунтуем. Здесь строители всегда вас будут спрашивать, какая будет финишная отделка, то есть что это будет обои, штукатурка. Если штукатурка, то какая. Если покраска обоев, то какие покраска стены опять-таки какая краска потому что под разные под разные под разные материалы абсолютно нужна разная подготовка и разная подготовка вы понимаете что стоит разных денег поэтому строители обязательно должны знать под что готовить им стену укладка плитки в санузлах ну здесь что берем и укладываем особенно если есть чертеж и во многих магазинах сейчас есть услуга раскладки плитки ну пускай там не прям супер 3D, но все равно видно что он какой стене у вас как будет располагаться укладываем здесь забыла вам еще сказать когда выбираем плитку всегда выбирайте затирку чтобы не было такого, что плитку положили а потом вы, ой, надо затирку а какой цвет, непонятно вот, поэтому вместе с выбором плитки выбираем и затирку сразу. Потолок. Если у нас потолок выравнивается и красится, как раз мы его на этом этапе делаем финишную отделку. Если делаем гипсокартоном, тоже. Багет, если у нас гипсокартон, тоже можем наклеить из... Ну, из пенопласта многие клеят, но я все равно за пенополиуретан, за такой жесткий материал. И если у нас натяжной потолок, который сейчас, ну, не знаю, 99% квартир, то на этом этапе нам нужно сделать каркас по периметру обязательно. Потому что это грязь, это пыль. Хоть они говорят, что мы с пылесосом там стоим, и каждую дырочку вот эту, там сразу вся пылью засасывается в пылесос, все равно это делаем на этом этапе, когда у нас еще а в квартире много грязи и пыли, когда мы прямо к чистовой отделке не перешли. И по багету консультируемся с потолочником, потому что кто как делает. Если у нас натяжной потолок, в современной классике мы стараемся клеить багет сверху, но его, соответственно, крепим к стене, саморезами к стене, потом все это затираем, красим, но не к потолку. Так. На каком этапе ставим межкомнатные двери? Подождите, подождите, ребята. И на этом еще не ставим. Здесь мы устанавливаем сантехнику. Плитка у нас есть, устанавливаем сантехнику. Так, пену пенополиуретан, багеты можно покрасить? Нужно, нужно. Еще я вам могу сказать, когда из пенополиуретана мы клеим багеты, либо... Плинтуса иногда обязательно стыки промазываем специальным клеем. Он, он продается в магазине, он прям так и называется для стыка в Метод шлифования в электрике не используется, слышала верно. Метод шлифования. Я не поняла, что это такое. Не знаю, что это за метод шлифования, как-то ну, по-другому напишите, что это. Дальше идет красота. Чистовая отделка стен. Это обои, штукатурка. Дальше мы можем спокойно ставить кондиционер. Но Многие заказчики, я знаю, что даже не в первый год ставят бюджет. Он, например, уже заканчивается на стадии обоев. Вот. И когда терпит время, кондиционер... Ну, его вообще в любое время можно установить. Многие до жары ждут. Когда станет жарко, тогда устанавливают. Дальше переходим к полу. Но плитку мы помним уже мы ее как бы уложили. И теперь дошло дело до ламината. Либо это ламинат, либо паркетная доска, либо кварц-винил. Я сейчас все больше и больше рекомендую строить кварц-винил вообще во всей квартире, кроме санузлов, чтобы не было вот этих порошков никаких. Все едино. Его можно на кухню, можно проливать. Он даже в магазинах стоит в аквариуме с водой. По виду он как красивое дерево. Раньше, вот честно вам говорю, когда он появился, это был, мама драка это, это был кошмар. Это был, я не знаю, любой линолеум был красивее, чем кварцевинил. Я не знаю, чем они руководствуются. Сейчас ничем не отличишь от ламината. Очень красивый материал, достойный. Я за то, чтобы во всей квартире он был. Вот мы дошли до дверей. Теперь можно... Устанавливают двери и плинтуса. Плинтуса, знаете, я немножечко тоже про них хочу сказать. Почему-то строители, они не любят вообще связываться с плинтусами. И вот уже на каком объекте, как дело до них доходит, например, с пенополиуретана, чтобы покрасить, приклеить, как-то вот они не очень любят. Поэтому я пришла к выводу, что проще заказывать плинтуса в дверных магазинах где они уже готовы где их просто приклеиваем ничего с ним больше делать не надо натяжной потолок дальше идет если это ваш вариант то устанавливаем натяжной потолок приглашаем бригаду и весь потолок у нас красивый светильники люстры так а если делать скрытые двери надо закладные какие и когда обязательно если мы делаем скрытые двери Вообще до штукатурки еще нужно каркас поставить, чтобы уже по ним штукатурили. Я не оговорилась, что это для обычных дверей. Скрытые обязательно, заранее. Сами полотна вот как раз на том этапе можно ставить, как я говорила. А каркас под них обязательно заранее, до штукатурки, чтобы ребята пришли вам и установили. И уже по ним мы все выравнивали и штукатурили. Штучный паркет. Тьфу, на него, ребята, штучный паркет, он скрипит, невозможно, невозможно, я не очень люблю штучный паркет, даже вообще не люблю, не надо, тем более сейчас в моде большие доски, большие, красивые, штучный паркет давайте оставим для музея, для дворцов, где мы ходим, его полируем, скрипим и получаем от этого удовольствие, ну, не надо в домах его, не надо, если потолок, фотобои такой же цвет и не разделять его белые если красиво можно ставить эффект неба на потолке и стене не надо в вашем случае тогда разделять никаким никаким багетом а, про цвет плинтуса вот ребята цвет плинтуса это знаете это что появилось вперед, яйцо или курица, да, там, я не знаю, быть или не быть, это вот из этой серии. Каким должен быть цвет плинтуса, вот по-разному вам дизайнеры будут говорить, и каждый будет прав, там, начнем спорить, а что все-таки это плинтус, часть пола или часть стены, каким его брать. Раньше плинтус мы покупали в том же магазине, что и напольный материал, брали такого же цвета это как материал производитель, который нам полы производит, они еще предлагали плинтуса. Сейчас э, тенденция от этого отходит. Кстати, потом я вам э, покажу такой слайд. Сейчас лучше брать плинтуса э, из пенополиуретана, например, или э, МДФ окрашенный. То есть вот знаете самые такие жесткие, антивандальные, пускаем их потом покрасим. Покраска тоже, не обязательно в белый цвет. Если у нас белые двери, пожалуйста, мы красим белый цвет. Но иногда, и, наверное, я больше люблю вот этот вариант, когда мы, когда мы красим плинтус в цвет, который подходит всему, и стенам, и двери. То есть мы с такой палитрочкой идем и выбираем, какой цвет, например, там, коричневый, а какой коричневый, да, пускай будет холодный коричневый, допустим, он хорошо подходит к кофейному обою в каком-то э, дубовом полу. Я вот за то, что выбрать какой-то цвет, который идеально подходит ко всему. Если сомневаетесь, э, белый плинтус, пожалуйста, только не в цвет пола. Белый, хороший плинтус из МДФ, из пенополиуретана, 8-10 сантиметров. Вот 6 даже не смотреть. 8-10 см. И какой-нибудь ровный. Независимо от того, какой у вас интерьер. Классика, современный. Берем белый плинтус и вот, вот, вот такой. Так, самое интересное, расстановка или установка мебели. Такой, знаете, волнительный этап, каждая покупка в радость. Здесь что могу сказать? Бывает такой, не знаю, как это называется, обман зрения, что ли. Когда мы видим какой-то стол в магазине, журнальный, нам кажется, вот идеально вписывается в наш интерьер, но немножечко у нас происходит обман масштаба. В магазине он может казаться идеально хорошеньким, таким прям вот маленьким, аккуратненьким, за счет того, что помещение огромное. А когда мы приносим в наши небольшие квартиры, то он просто смотрится гигантским. Поэтому тут большая вероятность ошибиться. Поэтому я вас останавливаю таких эмоциональных покупок. Вот. И подбираем аксессуары и текстиль. Самый тоже приятный такой момент. Все вместе прикладываем. Все вот кусочки материала, как я вам показала. И э, здесь еще слайд. Смотрите, скотчем да, у нас выделен квадратик. Мы примеряли ковер. Какого плана нам нужен ковер, какого размера. И обязательно тут тоже меряем, чтобы нам не ошибиться. Кстати, здесь не видно, мы еще и стены тоже. Э, картинная стены. То же самое вымеряли также. Так, могу поотвечать... Чуть-чуть на ваши вопросы а, про штучный паркет, смотря как наложение на И я не спорю, ребята, что штучный паркет это эта красота, это натуральный материал, это не знаю, но это дерево, как ни крути, это натуральное дерево. Пожалуйста, если хотят заказчики, почему нет, пожалуйста. Инженерная доска самый актуальный, практичный вариант, если хотите дерево, тепло и экологично. Ирина, я с вами полностью согласна, единственный минус в этом материале, очень мягкая поверхность, что-то если упадет тяжеленькое, или там даже ребенок кинет какую-то игрушку вот тяжелую, это будет вот такая выемка. Какой здесь плюс? Что его можно там и опять маслом покрыть, и все хорошо, это можно избежать этой выемки но вот на моей практике ребята убирали вообще полностью инженерную доску и стелили кварц -винил. потому что говорит, мы не будем заморачиваться с циклевкой вот этой хотя и на выставке видела очень классно циклюет вообще ну, потом покрывает маслом еще лучше чем в магазине был до этого багет сколько сантиметров если высокий потолок 10 и больше я за высокий багет кварц винил это ведь плитка по всей квартире как-то неудобно кварц винил это не плитка это скажем так линолеум, который так подключить надо зарядку да. кварц винил это линолеум можно сказать который очень похож на ламинат ну, тот же ламинат скажем так но водостойкий и это, это смесь между линолеум и ламинатом на основе песка и на основе вот эта вот печать а потом залитый слой ребят я не успеваю комментарий убегает паркетный доску циклюет инженерный доску циклюет да я видела лично на выставке круто Расскажите про укладку кварц в дон или стены, лучше по диагонали. По диагонали намного интересно уже смотрится. Интересно ваше мнение. Надо смотреть на дизайн. Я вообще за то, чтобы шло все ровное в интерьере. И что кварцвинил, что ламинат, что паркет, мы всегда ложим, Кладем. покласть. покласть. Мы всегда параллельно окно укладываем. То есть под 90 градусов параллельно, параллельно стену перпенди... под 90 градусов к окну это обязательно это любой мастер по укладке вам скажет это обязательно по диагонали смотрите сами я за то что если в интерьере есть какие-то моменты связанные с диагонали например стены да, по диагонали. Вот недавно там я выкладывала такую квартиру в Москве, там кроме диагонали ничего нельзя вообще сделать. Там все вот так вот сделано. Вот. То почему бы и нет? Если это просто какая-то прихоть, то ну, не знаю. А, так. Как относитесь к гипсовым панелям в качестве декора гостиной? Актуально сейчас. Гипсовые панели, ребята, все решает дизайн. Гипсовой панели волной уже, уже давно не модно гипсовые панели прямыми линиями и ну, какими-то такими абстрактными линиями да почему нет очень модно стильно а, так можно одну стену декоративной крюпич другой декоративной рейки да почему нет какой фирмы ламинат подойдет для всех квартир в том числе кухни и прихожей а, ламинаты посмотрите бельгийские и здесь я даже акцент сделаю не на кухню и прихожую, а на детскую. Они есть с качеством укладки. Вот смотрите, с качеством укладки в детских комнатах. Что есть какой-то там ангел, что ли называется, этот значок. Он, значит, экологически чистый, хороший и прочный. Посмотрите, я не помню название точно фирмы, но бельгийский кварт очень царапается, ползом я недовольна, его невозможно заменить. Кварц цвинил ребята, отличный вариант. Придите в магазин, поцарапайте. Я всегда царапаю все материалы, которые мы с заказчиками выбираем. Не знаю, у такая привычка нехорошая. То есть я проверяю на прочность. У меня потому что везде паркетная доска, двое детей. И просто я знаю, что это такой мягкий материал. И я поэтому, прежде чем посоветовать заказчикам, проверяю все на свои ногти. Вот, кварц цвинил ценил отличный вариант по поводу мягких панелей в спальне модно актуально модно ребята да это будет тренд тренд мягкие панели плюс кусочки зеркал плюс металлические вставки разные формы не только прямые разного материала микс различных материалов это прям вот тренд тренд до сих пор не могу определиться как что и где будет стоять стоит ли обращаться к дизайнеру за проектом постоянно смотрю паблики но не знаю как прийти к одной линии дизайна с гамме во первых что как где будет стоять ребята проверенный способ берем мел и рисуем на полу если у вас новая квартира мелом рисуем диван рисуем Стол, стулья, вообще все, что будет стоять в комнате, и моделируем. То есть мы сели на диван, мы смотрим телевизор, пришли гости, ну, все ли нормально у нас умещается. Рисуем, конечно, в масштабе. То есть диван, это у меня 50 сантиметров у нас в, в глубину, да? а метр берем, там, 900 сантиметров. Так, дальше еще пару ответов, и дальше шкальные, так, вот, не договорила, значит, если у вас уже напольное покрытие есть, конечно, не хочется мелом рисовать, царапать, коробки, какие-то большие коробки. Так, дальше, дальше, экологичность кварцвинила. Ребята, тоже читайте, разные есть кварцвенила, но абсолютно ничего не будет, там все так запечатано, заделано, что ламинат, что кварцвенила абсолютно одинаковые. С какого материала можно делать потолок в ванной? Все, последний вопрос. А, натяжной. Ребята, делаем натяжной и не паримся. А, сейчас немножечко вам расскажу про свой курс «Как сделать ремонт без дизайнера». Вообще по натуре я училка училка преподавала в институте. До сих пор общаемся с ребятами, встречаемся на гулянке, слежу за их творчеством пишу, им всегда молодец, <смех> но на самом деле девчонки хорошо все делают, поэтому но преподавание это мое-мое. Учусь еще в Нижнем Новгороде по дизайн-мышлению, но это отдельная тема вообще, если я начну про это, меня не остановить до утра. Вот. Расскажу вам про курс. У меня было три потока, где мы достаточно долго изучали дизайн, два месяца, это по три урока в неделю. Очень большая была нагрузка, и как бы это были такие тестовые варианты, я брала не больше 6 человек, потому что с каждым я от и до сидела, прорабатывала все моменты, и, собственно, все запросы я уже для себя закрыла, что людям нужно, и как это им дать. Поэтому здесь я сделала всего пять модулей, они будут разделены на мини-уроки, но... Как бы посмотрим еще с девочками, потому что я хотела урок там на час на полтора записать, но методологи говорят, так нельзя людьми издеваться. информация очень много, она должна усваиваться, поэтому скорее всего будет разбивочка на несколько подуроков в модуле. И в первом первом модуле мы будем придумывать интерьер вообще. Как нам сделать интерьер? Как, как нам что придумать? Как вообще? Какой стиль? Какой цвет? Все про это расскажу. Это тот вариант, даже если вы... Я не знаю, что хочу, но хочу это, это, это. Это вот как раз сюда. В первом модуле все это сделаем. Во втором как раз про то, про что я вам говорила. Научу вас делать обмер грамотно и правильно. Скину вам шаблон анкеты, который тоже годами я собирала. И причем она добавлялась постоянно, и даже вот вы что-то, какие-то вопросы придумаете, я тоже туда добавлю. То есть она очень э, полная. И здесь, что нам, собственно, записывать об анкете-то? Здесь я вам четко расскажу о отделочных материалах, какие мы используем, какие у них свойства и как, что сейчас модно. В третьем модуле. Мы разберем схему функционального зонирования. Как нам сделать перепланировку? Да? Без схемы функционального зонирования практически сделать нельзя. Расставим мебель, вот про что мы сейчас говорили. Расскажу вам про эргономику, что мебель мы не просто расставляем, нам так захотелось, а все четко и логично, с соблюдением размеров. Ну и самое такое тяжелое, что сначала все боятся, а потом легко и спокойно делают, это про освещение и электрику поговорим. В четвертом модуле, такой тоже очень насыщенный, мы поговорим про кухню и санузлы, потому что тут очень много подводных камней, и здесь в основном ошибки происходят, которые ну, просто можно попасть на деньги, если вот этого не знать. И в пятом модуле расскажу вам про каждую комнату, что и как должно там быть. Прям вот абсолютно-абсолютно каждую, все вот эти маленькие фишечки. Все вам обязательно расскажу. Почему вообще, да? Зачем нужен дизайн-проект? То есть то, что, чтобы вы со строителями говорили на одном языке. И, во-первых, чтобы вы четко знали и представляли, как будет выглядеть ваш интерьер после ремонта, а не так, как его делают строители. Очень часто на консультациях знаете, что мне говорили? Да вот у нас очень хороший прораб он обещал нам сделать так же хорошо как он делал в предыдущей квартире вот он сделал там ему понравилось как это выглядит и он сказал что у нас будет также хорошо вот плюс минус что говорят люди никогда не идем на поводу у прорабов есть вот супер творческие даже знаете был супер творческий прораб у одного, тоже моего заказчика, он был на консультации, он говорит, у меня очень творческий, он вот тут с гипсокартона сделал, тут с гипсокартона. Я говорю, ну а вы это планировали, вы это хотели, вот это вот накрутить из гипсокартона? Ну нет, он сказал, что так будет хорошо. Вот, чтобы а, тут сработало не он так сказал, а я так хочу, обязательно нужен дизайн-проект. Когда он у вас будет, вы легко сможете посчитать количество материалов. То есть вам не обманут уже вас не обманут, сколько вам нужны плитки сколько вам нужно ламината, то есть вы идете в магазин и там сами покупаете, либо у многих, я знаю, покупают это все про рабы, вы можете легко проверить, какая площадь нужна материала, то есть что лишнего, как бы он ни говорил, там мы купили на 20 пачек больше, но вы понимаете, что даже на подрезку 20 пачек не нужно, здесь вы можете легко проверить. Будете приобретать только нужные вещи, которые отлично впишутся в ваш интерьер. Это вот как раз про эмоциональную покупку, про которую я вам говорила. Была одна заказчица тоже. Я поклеила розовыми обоями с цветами. А сейчас я прихожу и плачу. Зачем я это сделала? В магазине ей очень понравилось обои. Ей казалось лучше этих обоев на свете нет. Она купила, поклеила. И сейчас спрашивают: зачем? Вот мы с ней переклеивали. А ремонт, мне кажется, полгода назад там только сделала, все еще свеженькое. Или, например, купить какую-то люстру или какой-то стол, который явно ну, вам не подойдет. Зачем? Мы должны четко знать, что нам нужно, какого размера, какого стиля. Вы можете контролировать строителей, стройку, то есть знать уже, что зачем идет, на каком этапе то есть вас уже не проведешь. Предотвратите проблемы, которые могут быть потом. Например, вам показалось... Строителям тоже, что унитаз вот встанет сюда хорошо и тянуть не надо трубы. Но потом унитаз и вот так вот машинка, например, стиральная. Да? Здесь тоже вы уже будете четко знать, что, допустим, унитаз надо было не прямо ставить, а может быть повернуть его и там, поставить рядом с машинкой. был совсем другой вариант. Здесь мы все продумаем на плане создания, на моменте создания дизайн-проекта. Также вы сэкономите на дизайнере дизайн проект сколько сейчас стоит ну в пензе мне кажется вот 900 рублей за квадратный метр вот, так что можно посчитать сколько вы сэкономите на дизайнер и проведете время творческий приятно создадите тот интерьер тот проект который на самом деле вам нравится который на самом деле будет частичкой вашей души вот я вам конечно в этом помогу а для того чтобы сделать дизайн-проект, не нужно быть никаким дизайнером, ни архитектором, ни художником. То есть, у меня уже такой опыт, что я могу чуть ли не ребенку в детском саду объяснить, как это нужно сделать. Здесь не нужно уметь рисовать. Мы будем с вами вот эти даже схемы чертить ну, по линейке. Я вам расскажу, как это сделать минимально. У меня даже был часовой вебинар года два назад, мне до сих пор... Девчонки говорят спасибо, мы все делали, как вы сказали, и там списали полтитратки, все чертили, все у нас получилось. Вот, поэтому это все уже проверено. Это ну, не знаю, самый самый простой вариант, как а, преподнести информацию для строителей и понять для самой себя, что где, как располагать, на каком уровне. Для работы нам не нужны будут ни компьютеры, ни ноутбуки. Нам нужен будет просто вот листок бумаги, ну, ксерокс нужно будет сделать, я вам расскажу потому что как. И обычный телефон. Больше ничего. Что у нас будет по итогу курса? Мы с вами сделаем обмерный план. Сделаем схему функционального зонирования. Обязательно. Без нее перепланировку и расстановку мебели даже не стоит делать. Расставим мебель. Кто сомневается, мы попробуем поставить несколько вариантов. Расставить. План «Сделаем сносимых и возводимых перегородок». Я скажу все нюансы в перепланировках. Сейчас этим очень строго. И то, что раньше мог себе позволить дизайнер, сейчас все четко прописано в законодательстве. Шаг влево, шаг вправо, донос соседей. Вот. План размещения осветительных приборов». Мы сделаем, как грамотно нам расположить все на потолке. План «С указанием розеток и выключателей» обязательно, чтобы нам не ходить с электриком за ручку и думать, нужно ли нам тут розетки или нет, мы все четко продумаем заранее и какие у нас будут итоговые картинки. А здесь э, коллажи – это работа моих студентов, с курсов и с вебинара. тоже у меня уже, наверное, было не вебинар, был э, марафон «Обновление квартиры без ремонта». может быть, кто-то из вас был на нем. уже три раза я его проводила и мы э, там вот абсолютно люди с разным с разной возрастной категории, скажем так, с разными телефонами участвуют и делают вот такие классные коллажи из конкретных материалов. Сначала мы делаем концепцию, какой должен у нас быть интерьер, а потом уже собираем конкретные материалы в одно и смотрим, как это все вместе гармонично смотрится. Все, кто хочет, пожалуйста, приходите.